Всем привет, это влог выжившего пацана. Я сейчас нахожусь в лагере выживших уже год и даже нашел себе работу. Занимаюсь поиском и эвакуацией выживших из опасных точек. Есть? чисто. Ты пойдем? Книга! На выход, быстрее! Давай, давай, быстрее! Давай, Быстрее! пойдем! быстрее! Быстрее, проходим, проходим, проходим! Пойдем! В общем, мне все нормально. Я здесь, после того, как потерял своих друзей. Эй, Тима, ты куда? Тима, ты чё делаешь? Эй, Тима! Ну что у нас кинул, что ли? Эй, не, не может быть такого, по-любому должен вернуться. если не вернется, ру! Ну пока, конечно, никого не нашел. Ну, никого из своих друзей. А так-то мы людей каждый день находим, нифига себе. Они Быстрее! Быстрее! Еду пойдем! Давай! Давай! Ну короче, что я решил-то вообще, да? Без пацанов вот этот влог снимать вообще желания нету у меня, да, вот этого хи-хи-ха-ха, нету, как раньше. Вот этого, вот этого нету, да. И я решил, что это мое последнее видео. Связь не Ты дурак, что это ребенок! Это она через две минуты будет зомби! А ]起來. кем она будет? Я один, тут Сейчас, я тебе подожди! Подожди, держись, я помогу тебе! Дай, Простите, почему это мой последний влог? Да потому что достало меня все это. Этот влог снимать вообще уже другая история. Да и время еще другое. Да и я уже другой. Поэтому, ладно, всем пока. Не обессудь, Кутя. Нужен говно. Нужен. Успокойся, успокойся, Вы же, вы же, вы же не сможете. Вы, вы, вы, вы, вы, не сможете. Вы, вы, вы же, это же ребенок. <св gripe> нет, нет, нет, это моя дочь, вы не понимаете, что ли? Это, это, ребенок, понимаете? Вы же не сможете убить дитя. Эй, какой дитя? Я, я, я прошу вас, я, я умоляю его. <связываю> успокойся. <бля. связываю> Чего ты разнулся, как тряпка? В мире зомби-апокалипсиса надо привыкнуть к потерям. Просто ты никого никогда не терял. Да ты вообще меня не знаешь. Ах тогда. Хочешь убить мою ночь? Только через мой труп. <свес> ну как скажешь?